Доброе утро, друзья мои! Сегодня я решила почистить свой организм. Так я делала уже не один раз, но в последний раз делала довольно давненько. Решила я немножечко сбросить вес и почистить при помощи соленой воды. С вечера я приготовила вот кувшин, ну, литра три, наверное, соленой воды. Раствор концентрация концентрации соли столько, как обычно мы огурцы солим чтобы на вкус можно было это выпить. Наливаю воду в баночку пол-литровую и выпиваю столько, сколько смогу выпить за один раз. Пить нужно непрерывными большими глотками, ну или как удобно, к вам, чтобы было непрерывно. После того, как это вы все выпили, надо сделать 4 всего упражнения. Эти упражнения помогут войти в воде, пройти по всему желудочно-кишечному тракту. Сейчас я выпью и буду говорить о упражнениях. Итак, выпив первую дозу воды, это пол-литра воды, надо сделать 4 упражнения по четыре раза. Первое упражнение. Mm. Поднимаем руки кверху ладошками друг к другу и наклоняемся из стороны в сторону. Раз. Два. Три. Вытягивая руки назад кверху. Четыре. Следим за дыханием еще можно вот так вот наверное даже удобнее будет четыре сразу почувствуйте как вода из желудка начинает двигаться дальше по желудочке и тракту делать это надо утро на голодный желудок и в тот день когда тебе не надо никуда идти потому что надо быть поблизости к унитазу не отходить от него далеко пойдет чистка всего желудочно-кишечного тракта соленой водой. Вода впитает в себя токсины, и вы сразу себя почувствуете легче и лучше. Вот это видео я записываю на второй день. Я вчера все сделала, сегодня записываю видео. И вы видите, что я совсем другим человеком стала. Вчера я была такая вялая, грустная, потерянная, депрессивная, а сегодня я уже бойкая, стройная такая, вся, как огурчик стала. Это было первое упражнение. Второе упражнение. Значит, одна рука на поясе Натальи, вторая рука вытягивается и вы делаете поворот назад. Нижняя часть живот и ноги на месте, а верхняя часть плюшена назад. Вот в одну и в другую сторону это будет раз. Это будет вот два, три и четыре. Вытягивайтесь. Старайтесь посильнее развернуться. Это второе упражнение. Третье. Третье упражнение я показывать не буду. На себе я покажу на руке. Ложимся на пол, животом вниз. Руки можно вот так перед собой, как в качестве подпорочки. И вот, значит, поднимаем голову и разворачиваем ее так, чтобы посмотреть на противоположную пятку. И в другую сторону аналогично поворачиваемся, лежа на полу, Четыре раза делаем. Пятое упражнение. Садимся на корточки на пол. И каждую ногу подтягиваем под живот по очереди. Раз, второй, третий, четвертый. Я показывать на себя не буду. Это не трудно. На корточки присел и ногу коленочку в животу вот так подтянуть. После этого продолжайте жить. Своей дальнейшей жизни. Можно снова выпить воды. Сколько поместится. У меня ушло на эту процедуру вчера 3 литра. Даже чуть побольше. Теплая водичка, комнатной температуры. Я ее с вечера вскипятила. Посолила по вкусу, как мы солим суп. Не очень солено. И вот пью, пью, пью. После каждого выпитой дозы надо сделать вот эти 4 упражнения по 4 раза. Через некоторое время вам закончится в туалет, и вы будете ходить-ходить в туалет до тех пор, пока не будет из вас выходить светлая прозрачная водичка. У меня вчера этот процесс закончился через 3 часа. То есть всего 3 часа ушло. 3 литра, 3 часа, 4 упражнения по 4 раза. И все. После этого я ну, попила чай, там, покушала чего-то такого несложного. Не я уж сейчас не помню. И все. Прошли сутки после этого дела. Сегодня и утром просыпаюсь совершенно другим человеком. Я почувствовала легкость во всем теле. И подвижность даже во всем теле почувствовала. Ну, гораздо легче себя. Что там происходит? Эти, эту чистку я прочитала много лет назад. Я даже не боюсь ошибиться. Лет 20 назад в одной из православных газет. Это был великий пост, и мне, между прочим, не три часа ушло на всю процедуру, а гораздо больше часов восемь. Я не ела ничего, с утра вот встала и все это стала делать. Дома никого не было, я была одна. В выходной там или не в напоминчном я была, не помню. Через некоторое время, через два-три дня, я почувствовала себя настолько бодро и выносливо мне пришлось нести там два ведра картошки на рассаду. Я несла, чтобы посадить дома картошку. Я несу в двух руках два ведра картошки по берегу реки, наверное, километра полтора. Пронесла и даже не устала. Я думаю, Чуть я так не устаю-то. Даже сама не заметила. И вот я приписала облегчение такое вот этой процедуре очистки. И примерно раз в год я эту это упражнение делаю, вот уже много-много-много лет. Ну и тут вот решила, что когда у меня э -э, самочувствие немножко там что-то прохлить начинает, я вот так делаю. Очень хорошо. Нигде я не встречала большее описание этого, но многим людям, например, тем, у кого бывают запоры, человек вот в беседе пожалуется, например, ну такой, в домашней, в дружеской беседе. Я да, говорю, вот ты сделай вот эти четыре упражнения, даже без всякой соли, и у тебя сразу заработает желудочно-кишечный тракт, войдет в свою силу, вспомнит, что ему надо что-то делать, и все. Из вас сначала выйдет вчерашняя пища, потом позавчерашняя, потом позапозавчерашние не отработанные материалы, не вышедшие еще из вас, и вы сразу себя почувствуете гораздо легче. Так что, ребята, успехов вам! Вот, спасибо Нинель, это Нинель меня, она там что-то делала молочно-зеленый чай, чистку. Я, правда, не взвешивалась, нет у меня весов пока под ногами, я вообще не, не любитель не взвешиваться, не температуру мерить, но по самоощущениям килограмм это два, а то и три я потеряла за сутки. А, да, кстати, я еще не просто соленой водой прочистила кишечник, и я еще и прочистила вот мочевой пузырь. То есть фуросимит. Выпила две таблетки раза. То есть мочегонная промочегонилась и вот прочистила. Все. У меня животик подтянулся сразу. Я себя почувствовала такая бодренькая. Правда, очень сильно потом хотела спить. Я все пила, пила, пила. восстанавливала водный баланс. И сегодня у меня немножко глазки опухшие. Вот. Ну, это все дело житейское. Так что, ребята, будьте бодрыми, чувствуйте себя крепко и все. А сегодня меня осенило. Надо ставить перед собой четкие цели. Вот прямо четкие и сразу увидеть результат. Я еще в детстве так делала. Лежишь на кровати, на диване там, ну, в юности в какой-то там, и книжку читаешь. Сейчас мы в интернете зависаем, а раньше книжку читала. Вот читаешь, читаешь, читаешь. А надо там, допустим, прибираться, какие-то там домашние дела делать неохота. Вот сидишь, и вот, никуда не торопишься, вот что тебе, никто в шею не толкает. И пока себе не представишь результат, вот что будет вот так-то, так-то, так-то, такой-то у меня будет результат в конце э, вот этого процесса, который тебе не хочется делать. Ну, лентяйка я. Лентяйка, барыня ленивая. Вот. Но как только я увижу результат и свое вот предвосхищение, предбудущее, не только восхищение, но и самочувствие, когда у меня будет приятное на душе, и вот ради этого самочувствия сразу начинаешь, поднимаешься, начинаешь что-то делать. Так что вот, если что-то кому-то где-то... А еще бывает, многие люди, многие люди, но не все в этом признаются, переживают такие процессы, периоды жизни, когда вообще жить не хочется, вот ну ничего бы не делал, вот бы лежал и лежал и лежал, ну и лежит. Я всем своим друзьям говорю, ну не хочется делать, ну не делай, делай самое необходимое так вот, чтобы вокруг себя, а что близко лежит, до чего рука дотянется, а остальное ничего не делает. Придет время, когда у тебя вспыхнет вдохновение, вспыхнет озарение, и ты все переделаешь гораздо быстрее и четче, чем бы вот сам себя сейчас насиловал и заставлял. Типа я в силу воли вырабатывал. Но не верю я в эту силу воли. честно слово, вот уже к концу жизни своей так пришла мне такая мысль голову. Вот, поэтому самое главное увидеть цель. Для чего, ради чего и почему. И тогда приходит вдохновение. А вот в эти периоды, когда черная полоса, мы ее называем, да, иногда? В это время, я где-то читала в губной книге, что подсознание, оно все переваривает все события и укладывает все по местам. То есть по полочкам. Надо мозгу переварить все события, которые происходят, и навести внутри, в подсознании какой-то определенный порядок. Хотя там всегда беспорядок. Отдыхает мозг, отдыхает подсознание. И это хорошо, пусть отдыхает. Надо позволять себе отдыхать. Не только себе, но и мозгу своему, и поддых сознанию. И всему остальным. Успехов вам, друзья. Прекрасного дня. Пока.